Как-то загрузилась. Ну, Вообще, что у них здесь происходит? Почему? Маленькая цепь. Так, ну, у нас качество ликоры и табак. Могилка. Точнее, не могилка, а мемориал, что ли, а птичку возьмем. Так, и шоколадку возьмем тоже. Ничего не знаю. Окей. Okay. Нет, нет, нет, нет. Тю не атаковать. Для нас сейчас сама нас атакует. Вау, вау, вау. Ну, ну а, значит, ты есть ее ребенок? Плазмиды вс друг Ладно, пойдем идти дальше. Ресторан Кашмир. Так, так, так, так, так, маска, еще маска. А -а -а. Так, кто-то у нас говорит. Так, вино Аркадия, виски, ой, перебрали. Будет неловко, если сейчас нас атакуют. Так, аптечка уже, сколько там, 7 штук? Аптечка, окей. Так... Телка туда. Туда. У нас сначала доллара. Малтычка. Так... Здесь что-то, Газетный автонапс. Не работает что так, что у меня... А, во! Да? Вперед, да? Чарли! Куда ты делся? Ух uh -huh, ты, что это? Uh -huh. Там стрелок, значит. У нас же какие-то... Это что там было? Так, так, так, так, револьд. Теперь взять Под... Чего? Один патрон. Окей, ладно. Допустим, у тебя был один патрон а только. Родная водка. Есть мкаш, что -то? Ладно, просто мигает. Так, инъекция Ева. доллары. Новый год в одиночестве. Новый дневник, так. В так, Пять лучше много не пить. А ты да, да. да. А, много аптечек Не повезло им, значит. Так, все, всё, вот, ну, Даже это полно. Окей, окей, окей, окей, окей. Вот, даже у трупа больше патронов. Чем он живой мутант. Так, перезарядиться надо будем. Тэк-тэк-тэк. Так, так, так. так пойдем сюда что ли? А, да, походу... Он вообще пополняет хп. КП. А, чуть пополняет в КП, походу его забирает. Да, Ева уменьшается. Папычка. Доп. Он смеется. Он сейчас будешь нас платить. Сейчас его Долларов. Десять долларов. О, смертный говоришь. О. Отлично. О, достижение выполнено. Что там у нас? Пусто. А у тебя доллар. И ты, походу начинаешь наверх. Да, стрелка показывает наверх. Кидай Кино... наверх. Ой! -ху -ху -ху -ху. Я испугался, я испугался. <laughs> Это какой-то хоррор получается уже. Там по одному... Там птичку использовать, я уже забыл. Так, а это птичка. О. Так, я забыл, как использовать эту птичку. Так, это не то. Так, надо посмотреть настройки, управление, а, ничего не показано, окей, так, ничего нового не показано, а, снаряжение, вот, так, дальше, ближе, Z, предыдущий боезапас, колесико, колесико, зарядить оружие, разные взломать использует. аптечка F окей okay. аптечка F Да аптечка F одиночестве okay. а, аптечка была а аптечка была внизу А это Ева была а теперь Ева как использует Зодиана Наверное, на конечно, не было, как бы держали. пытаюсь руководить приличным театром. ко мне приезжают приедет, спорт не не пыталась, хотят немного развлечься. А тут это вонь у тебя из воздуха. Не наведи порядок. Ведь сейчас стоит со На каждом шагу тему дам. На, большого папочки у вас не хватает. Так, ой, по женскому вообще. Ладно. Еще это такие двери. О, окей. Осторожно, и будь любезен, опусти оружие на секунду. Ммм, маленькая девочка. Думаешь, там ребенок? Не обманывай себя. Она теперь одна из сестричек. Кто-то пришел и превратил очаровательную малышку в чудовище. То, что ты считал добром и злом там, на поверхности, здесь, в восторге, не имеет никакого смысла. Эти сестрички носительницы Адама, генетического материала, на котором держится все в восторге. Все его желают. Всем он необходим. М -м, бедолага, походу. Сейчас, большую папочку. О, -о точно, точно, я угадал. Я угадал. <laughs> Minus no name. Храните группы окей okay. сохранить <связать> нам советую тогда что сохранится так, так перевозить нельзя а он только отсюда пришел его уже нет он шустрелил своих размеров пирожок с кремом срок годности не а? так, 12 патронов уже. Не знаю, это много, мало. Кажется, мало. Так, хватит. Так, так, так, так, так, так, так. Больше, значит, 10 минут. Окей, okay, идем, значит, куда идем? Не подходи. У тебя же буду револьвер! патроны где? Ой, я... Да ты... тебя вообще нет. И патрона По мне... ей цветы каждый день, на это, ему... это нас учили. благодарностью. да? когда мы Доллары. Что у тебя? 33 доллара, инвекция Евы. Ты больше не мощности, Окей. Ева у нас полная. 99. Сейчас такой Битва с боссом. Я не дюлюсь На каждом шагу уже кажется. Так. Да? а та та та Ладно, в всякий случай вообще револьвер злится. в обратный путь, окей, okay, значит? А-а-а-а... Так-так-так... покой? Подходи, зашибу копичка полная. Туалет, туалет, туалет, туалет. ничего не будет валяться, как в этом. Falloute. Ну, так. Falloute или И ладно. У нас контейнеры. Ой. надо было все-таки поберечь ему, По одному, по одному, сволочи. Как было вообще врубить этот электричество. Ладно, Чего Ладно ты ждёшь? Надо все трупы опускать сначала. Ладно, вроде бы пусто, окей. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим. Погонник просто вроде нет. По одному. Чёрт, ты в ловушке. Надо попытаться открыть выход прямо отсюда. Скажи мне, друг, какие мерзавцы тебя послали? Волки из КГБ? Или шакалы из ЦРУ? Послушай, восторг это тебе не затонувший корабль, который можно грабить. А Эндрю Райн не наивная девочка, которую правительство может обвести вокруг пальца. На этом все. Гудбай или до свидания. На любом языке. На каком пожелаешь? Собирать no. меня